Материнский капитал – это целевая программа, поэтому использовать его на любые нужды нельзя. Использовать можно лишь на пенсию мамы, на обучение детям, на адаптацию детей-инвалидов, либо на улучшение жилищных условий. Четыре человека из пяти выбирают улучшение жилищных условий. Сделки внутри семьи строго запрещены, поэтому купить жилье у мужа, жены и у детей нельзя. Купить недвижимость у близких родственников, таких как, например, бабушки, дедушки, тети, дяди, двоюрные братья, сестры, вполне возможно. Государство с подозрением относится к сделкам, где покупается жилье у родственников, так как деньги остаются внутри семьи. Законная сделку делает порядок изменения владения жильем. Купить жилье на всех членов семьи – жена, муж, дети. Предыдущему собственнику жилья даже не обязательно съезжать из квартиры. Сделка не должна быть фиктивной. Если покупали жилье не на всех членов семьи, не забудьте после снятия обременения жилья в течение 6 месяцев выделить доли всем – мужу, жене и детям. В однокомнатной или в проходной квартире можно купить долю только до целой. То есть, если вы частично владеете квартирой, остальную долю вы докупаете до целой. Если будете покупать дом у родных, то покупать его нужно целиком. Купить долю в доме не получится, так как доля в доме должна быть обособленной и изолированной, то есть иметь отдельный вход и места общего пользования. Нижегородский кредитный союз не получает отказов по сделкам с материнским капиталом, потому что консультируется по возникающим вопросам с пенсионным фондом и тщательно проверяет документы. Покупка у родственников – дело индивидуальное. В разных отделениях пенсионного фонда может быть разное к этому отношение. Покупать у родственников абсолютно законно. Главное выделить доли всем членам семьи. Реально купить как долю, так и целую квартиру. Купить частный дом можно только целиком. Консультируйтесь, универсальных решений нет. Все новости о материнском капитале вы можете узнать в наших группах.